Приветствую вас, мои любимые подписчики. С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для стрельца. А начать я хочу с приглашения и анонса встречи 1 апреля, где я дам детальные рекомендации на весь месяц по каждому знаку зодиака и а, по, а, по году рождения каждого из вас. Поэтому обязательно участвуйте, ссылка на участие под этим видео на наш Нашем канале в YouTube. Ну а теперь прогноз: у стрельцов весьма беспокойная и хлопотная неделя. Первая проблемная тема, на которую я рекомендую обратить внимание, это возможная нехватка денег для поддержания текущих платежей. Ситуация особенно усуглубляется в том случае, если у кого-то из родных и близких людей скоро день рождения и требуется покупать подарок. А при безденежии это может перерасти в проблемку. Также могут пострадать ваши романтические отношения. Например, вы не сможете себе позволить сходить на концерт или в ресторан вместе с любимым человеком. Даже если это будет не за ваш счет, то потребуется купить соответствующую одежду, которая может не оказаться в наличии. Вообще меркантильная тема может навредить вашим романтическим отношениям так или иначе, и лучше ее на этой неделе вовсе не затрагивать. Также крайне нежелательно обменивать валюту и играть в азартные игры. Проигрыш здесь можно считать гарантированным. А теперь, что касаемо любви и отношений на этой неделе. То влюбленным стрельцам стоит быть активнее в будние дни недели. Кардинально изменить ход событий вам не под силу, однако на вашей стороне будет счастливый случай, а это уже немало, согласитесь. Если вы удачно преодолеете трудности материального или иного порядка, можно считать, что ваша пара воссоединилась и прошла боевое крещение. Любовная неудача может прийти в последний момент. Если роман был скоротечным, будет шанс остаться друзьями. В конце недели предстоит что-то изменить или реалистично взглянуть на вещи будьте внимательнее а теперь что касаемо карьеры и финансов на эту неделю Профессиональное обучение и обмен мнением с коллегами из других регионов поможет стрельцам в повышении квалификации. Возможно, вам потребуется в течение этой недели решать сложные профессиональные вопросы и дополнительные знания окажутся очень полезными. Это сложное время для финансовой деятельности. Уровень доходов может снизиться и не исключены задержки с поступлением оплаты за проделанную работу. Воздержание от крупных покупок, а также э, любых взаимодействий с валютой, обменом или инвестициями. Ну что, мои родные, вот такова будет э, неделя для стрельцов, и я желаю вам, несмотря ни на что, стать еще более счастливыми. Вы всегда можете нас поблагодарить и внести некий энергообмен, сделав репост нашего видео, поставив лайк в знак того, что вам интересны наши прогнозы и что вы их вообще послушали. А также обязательно подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы в числе первых знать о выходе нового видео. С вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю, а энерговибрационный прогноз вы узнаете 1 апреля, ссылка на участие под этим видео на нашем канале в YouTube. Не пропустите эту встречу сами и обязательно поделитесь с друзьями. А я желаю вам стать еще более счастливыми и мы в свою очередь максимально сможем вам в этом помочь. До новых встреч, мои любимые, пока-пока!